На кону сатанинского праздника Хэллоуина до нас дошли шокирующие кадры из государства, которое принято называть страной Таухайда. Власти Саудовской Аравии организовали самое масштабное празднование Хэллоуина в истории страны. В столице Саудии был организован трехдневный фестиваль, которую возглавлял орган, управляющий развлечениями королевства. Идеи секуляризма и либерализма, идеалы западной культуры дошли до города Эррият, который находится в 720 километрах от благословенной медийной Мекки. Субханаллах. Мы просим Аллаха защитить мусульманские земли от всякой нечисти, просим Всевышнего и Всемогущего Аллаха защитить умы мусульман от влияния западной пропаганды.